Детский друг сзади. Сзади Сзади Сзади все. Сзади все. Сзади все. Сзади все. Сзади все. Сзади все. Сзади ты на небо посмотрели, как вот говорю, да, да, да, и пятый пакет, представь, но бежит. красивый. не май, иди, иди, иди, толще Вот сюда положи, Аля,